Всем привет, ребята! С вами Антон Сайнов. И я присутствую и нахожусь в парке Викин, гуляю. И сегодня, с сегодняшнего дня, с 25 февраля начались съемки фильма Неведомые стоки начала Сюжетного предшественника, который расскажет о подвигах самого Бати, о подвигах самого Бати Игоря Кузьмича, о подвигах Кузьмы Слава о подвигах самого Бати Игоря Кузьмича. То есть расскажет о том, какой был сюжет и фильм, то есть о том, что было до первого фильма Неведомые Стоки 1. Вот, это не в Домстоке. начало. Приквел первого фуна невдомстоке. Поэтому тут, видите тут находится, видите, тут на этом не будет сидеть не Владимир, поэтому это я даже сам готов на нее сесть, этот трон. Вот, видите? Такой вот трон. Интересно, очень. Сам тут будет хромакей и так далее.